Наших зрителей, как я думаю и многих людей в России, ну просто крымчан и севастопольцев особенно, а также жителей Запорожской и Херсонской областей, наверняка интересует э, вопрос ожидаемого наступа Украины. Да? Как ты считаешь, способны ли сейчас наши силы, силы русской армии, которые сконцентрированы на ныне освобожденных территориях, отразить этот наступ, эти новые поставки танков, вооружения, как бы артиллерии, там, хаймарсов и прочего, и не дать прорваться Украине, не дать отрезать Крым, не дать захватить те территории, которые год назад были нами освобождены. Я думаю, бой будет тяжелым, очень. Я думаю, что враг здесь, конечно, сильно обескровится. Нам тоже будет нелегко, пафос надо откинуть. Но я надеюсь, что руководство русской армии, Министерство обороны, главнокомандующие, все это понимают. Недаром президент приезжал в Мариуполь. Я думаю, посыл все поняли, услышали. Это очень хорошо. Я думаю, что территории удержат. Притом удержат так, чтобы еще сильно обескровить противника. И я так правда думаю, и конечно же хочу так думать, и надеюсь, что после этого начнется долгожданное русское наступление на русский Киев. Освобождение нашего русского Киева. Хорошо. Крым и Севастополь могут спать спокойно. Нам не грозит третья оборона Севастополя? Время покажет, но я думаю, что действительно абсолютно искренне враг не пройдет. И вот эта идея с оборонительными линиями, да, может быть, там можно смеяться, она имеет свои минусы. Хорошо, каждый как мог потроллил эту тему. Тем не менее, я ездил неоднократно на ЛБС и могу сказать, что я видел эти уходящие в поля, километровые, многокилометровые линии. Вот эти зубы дракона противотанковые, глубокие противотанковые рвы, позиции запасные. Я, честно, не знаю, что должно быть такое у современной армии, у любой, чтобы она вот это все, еще при том, что с другой стороны ей оказывают сопротивление, вот это преодолела хотя бы даже наполовину. То есть думаю, что все должно у нас получиться. И я честно скажу, что даже иногда думаю, зачем Украине это наступление, так как оно, скорее всего, сильно их обескровит, но у них, видимо, нет другого выбора, потому что для руководства киевского украинский народ, ну, фактически это русский народ, это не их народ, их народ в Израиле, а это наши люди, они их используют для разжигания гражданской войны, которая сейчас идет... И им надо отрабатывать деньги, нам надо отрабатывать те вложения, которые в Зеленского и в Украину сделал Запад, США. Поэтому я думаю, что просто Украины сейчас нет выбора, и они будут отрабатывать то, что у них уложено. И поэтому они пойдут на это наступление в любом случае. Скорее всего. Но мы посмотрим. Уже недолго осталось ждать конец апреля. Начало, середина мая ожидается это наступление. Конкретно здесь мы, получается, на запорожском вот направлении же сейчас находимся. Угу. Вот, и на том участке, где мы были, я могу сказать, что ну, наша арта работает интенсивнее, намного интенсивнее. То есть с той стороны от отвечают, но мало. А нет ли у тебя предположения, что просто та сторона сейчас как бы активно готовится к так называемому наступу, Возможно. который все ожидают, как бы, да, и поэтому просто купит как бы свои снаряды? <свят> ну, не, не исключено, да, не исключено, конечно. Mm -hmm. Такой вариант тоже мы рассматриваем, но. А как ты сам оцениваешь, скажем так, возможности так называемого украинского наступа? Риски того, как бы что им удастся прорваться, как бы там условно, как бы э, ВСУ дойдет до Крыма. Ну, до Крыма они не, не дойдут точно. Это, ну, да, ну как, точно. Точно, конечно, тоже, да, я не, не могу этого сказать. <сíck> Хочешь <сíck> но, так думать? Да, не должны, скажем так, не, не должны. Вот. Что касается прорывов, не исключены какие-то там, может быть, небольшие, да, прорывы. Вот, но.. Как бы, Насколько я видел в Запорожской области довольно, скажем так, много этих рубежей обороны. Mm -hmm. То есть если где-то вдруг даже прорвут, то есть есть куда, допустим, отойти, перегруппироваться, ну и как бы отбросить их. Вот. Я как бы считаю... Ну, опять же, видишь, я сейчас не знаю, кто здесь на Запорожском этом фронте стоит просто Нет, с нашей стороны просто допустим когда я был в херсоне на николаевском направлении с десантниками, вот там точно никто бы не прошел а там и не прошли вот сколько они все долбились а мы сами ушли в эту стену да мы сами ушли потому что там была опасность этого Окружение. Не Днепр мог замерзнуть, угу. ну, точнее, не замерзнуть, а начаться этот ледоход, и тогда бы единственная фонтонная переправа, которая там была, она перестала бы функционировать, и уже бы тогда... Снабжение, и... эвакуация раненых Да, прочее, невозможно потом... было бы ни снабжение, ни отход уже не был бы возможен, поэтому, да, было принято так называемые, <кх> эти как они мне... Непростые решения, ну, <laughs> да, да. и мы оставили Херсон. Это, конечно, очень жаль, но такова реальность. Вот здесь такой опасности нет, поэтому, ну, вообще не должно быть такого. Да, какие-то локальные прорывы могут быть небольшие, потому что, ну, но ты думаешь, бывает. что скорее всего их удаст оккупировать. Я этому думаю, готовимся. что да, да. Я думаю, что да, потому что перевес в артиллерии у нас есть. Даже несмотря на то, что они если накопили боеприпасы сейчас, ну, как бы они все равно же кончаются. То есть, ну, Добро. Будет тяжело, но я думаю. Вся эта хваленая быстрее. западная техника, леопарды, абрамсы, вот все то, что как бы готовится поставить сюда коллективный запад. Насколько, по твоему, как бы да, то есть оно, скажем так, усилит ВСУ, да, и насколько сложно будет с этим справляться? Вот этим гранатометом, да, то есть РПГ, э, легко ли будет подбить абрамс? Ну, абрамс, я думаю, да. Надо знать только куда стрелять. Mm -hmm. Если что, надо стрелять в заднюю часть башни. Ну, понятно. Там вообще на первых версиях Абрусов она с пулемета прошивалась, и он там, взрывался сразу. Силовая установка их. Вот. Сейчас, наверное, скорее всего, уже ушли этот опыт, усилили, но с РПГ, я думаю, можно ее взорвать. И... Ну, вообще, как бы, да, мнения разные есть в интернетах. Кто-то говорит, что это очень плохо, кто-то говорит, что ничего особо не изменится. Я лично считаю, что недооценивать это точно нельзя, uh -huh. потому что ну, техника современная, более-менее... То есть, может быть, им дадут не самые там, современные, но достаточно современные. как бы, И недооценивать, конечно, нельзя это все. Вот. Но, но, опять же, это все управляется такими же людьми. Uh -huh. Это тоже не исключены ошибки и в управлении, и в этом. Поэтому, ну... Я думаю, что оно, естественно, поможет, но не так, чтобы прямо вот сделать из них прям Убер войска, которые там сметут все на своем пути. Армия, эксперты все сейчас обсуждают э, предстоящий, так, ну, как минимум, так называемый предстоящий украинский наступ. Вот, где, по твоему, этот наступ может остановиться в, дан, в данных в текущей ситуации? Вот, какова вероятность, что они не прорвутся и не, э, скажем так? заберут себе все те э, земли, которые они уже... Точнее, какова вероятность того, что они не осуществят прорыв и не займут ныне освобожденные земли, не прорвутся к Крыму? Я считаю, что шансов у них нет никаких в этом плане. Не, Шансы, конечно, всегда есть, mm -hmm. но здесь они абсолютно минимальны. Почему замер сейчас фронт? Потому что что с той стороны, что с нашей стороны. Закрепились до такой степени, закопались, закрепились, укрепрайоны поставили угу. такие, что артиллерия уже бесполезна. первые линии фронта, она вся подвижна. Угу. То есть там нет таких больших укрепрайонов, серьезных, поэтому она вся подвижна. Но тот, кто пойдет в прорыв, тот получит звездилей. Очень серьезно. Это будут очень большие потери. Поэтому, конечно, мы ждем, когда они пойдут.